Привет, дорогие друзья, с вами Латтью и продолжаем проходить Мафию вторую Джойс Адвентур. В прошлой серии мы остановились на этом моменте. Да, вот на этой машине разбитой полностью. Не знаю, писали мне еще давно, где-то еще неделю назад, когда... Ну, графика. Вот график, все по графику. Пятница, все пятница, значит, видео выходит уже. Ну, я понятно снимаю наперед, ну, понятное дело уже. Не сразу снимаю там четверг, там, ну, нет, я снимаю вообще во вторник. Короче, да так -то... Да. <смех> ну, Викторина, не знаю, будет продолжаться. Ну, может быть и будет. Ну, не знаю, давайте. Ну я, наверное, подписываться уже не буду. Ну, давайте, давайте, там что-то... <смех> 5 секунд я уже даже забыл. А, вам нужно поставить лайк под видео и подписаться на канал за 5 секунд, да. Ну, еще и на колокольчик поставить. Ну, это да. Это, это, в принципе, понятно. Да, давайте, начинаем. Раз, два... Три, 4, 5. Все. Если успели, красавчики, пишите в комментариях, да. Что успели. Ну, подписываться не буду, конечно, ну, как раньше. Но раньше это вообще было прикольно. Но сейчас уже, наверное, не будет. А. Уже все. Уже время вышло, считаю, скажу. Да. Хочу пожелать приятного просмотра, кушать, да. Что не пожелал. Вот теперь желаю, короче. Да. Ну, и начинаем. Да, меня не остановить. Джо, у меня тут небольшая проблема. Дав... Я недавно делал одному клиенту кузовой кузовной по спецзаказу. И подправил тормоза так, что они отказали через несколько дней. А мои ребята все перепутали, дали машину не тому. И кое-кто не обрадуется. Если в нужный момент машинка окажется не та, вернее ее мне и побыстрее, если тебе повезет, тормоза под... продержатся. Но, по-моему, ты ими и так не пользуешься. Ну, я пользуюсь. Ну, вот и про эту мне... Ой. Про эту машину мне писали, про задание. Угоните машину и верните её, Чарли. Осторожнейся с тормозами. Там её нету. Там нету тормозов. Офигеть. Я, я не пройду эту миссию. А это самое сложное. Нет, ну вот она не сложная, вот она... Ой, не знаю. Да, вот это вот все Ну, это, да, в принципе Ну, на время, понятно Тут вся игра на время Блин, Время так, скажи, неплохо, смотри, как время А время, а время тикует И лагает Ну, не время не лагает, а играла Время не лагает yeah. Блин, уже время так быстро Я не успею доехать опять. Вот будет прикольно, то не прикольно, наоборот Не будет не прикольно, то что Приехал уже, все, уже время. Это выходи-то из машины. Правильно. Где эта машина? Блин, и что, ну и все, я не успею. У меня время. Офигеть, вот это вот машина, да? Вы понимаете, что это машина? Все? Это дик, Ой, боже. Это капец. Это называется, тут тормоза не работают, да? Это понимаю. Нет, они работают, но они... Нормально, не работают. Будьте осторожны. И временечку, да. И ехать куда? Куда ехать? Конечно, как всегда, далеко. Это они не работают, я знаю, они уже туда не Да, они не работают. Все. Либо они очень, либо они работают, ну, очень плохо работают. Нет, ну это не работают. Нет, они не работают. Хотя мы это и работают, ну как-то. Такое здесь не работает. Нет, они не работают! Нет, они не работают. Где они работают? Это тормоза, разве? Это что, тормоза что-нибудь? -то? А, блин, это еще и та машина. Фигня, блин, такая Кому нужен стол? Может, тебе стол нужно? Половина времени, как это? Как я успею, ты ехать? По городу вообще нереально. было раньше давать. Нифига себе. Так офиг. Главное, чтобы не врезаться. Я знаю, ну... За Тик-тик. А времечко тик-тик... Не, они не работают. А, блин! я не успею это невозможно блин это еще нельзя пройти с первого раза ее нельзя прийти с первого раза ее пройти тоже нельзя это бред какой не сюда тут быстрее а кто его знает тут вообще не пройду а то миссию пройти нельзя сдрасьте это невозможно. Я даже могу посмотреть, сколько. Уехать миллиард лет. Ехать миллиард лет я не успею. Тут надо гнать 90 километров. Но Я знаю. Гнать после 80 нельзя. Преследую гонщика. Да преследую, мне Молчи не надо. И больше 80 ехать нельзя. Это капец. Она не тормозит. Тормозит она. Она не тормозит. Она бежит. Не, я не доеду. Я не доеду. Это невозможно. Я не понимаю. Я даже с вами... Как мы будем дальше выполнять этот ну, результат? ехать чиниться. А я не успею. 40 минут. Да? Нет, не да ладно, я, я, я сейчас буду орать, если я пройду с первого раза. Да ладно, не может быть. Я с первого раза ее пройду. Не, ну все реально буду, если я пройду с первого раза, я буду орать так, что вообще. На весь дом будет слышно. Мой. Я же не в частном Да ладно, я проживу. Я ее с первого раза прошел, Что? <звы> Почему? <звы> да ладно. Еще на, а? Что? Я читер, что ли? Как я ее прошел с первого раза? Мне, пацаны, писали, ты ее пройдешь с десятого. Что? Как это? Фура без тормозов? Это фигня какая-то. ой Супермаркет. Супермаркет? Арена бриолинчиков? Супермаркет? Не, я знаю. Я знаю это задание. Я знаю это задание, в супермаркете. Я его знаю. Ой, там замес будет, я знаю. Я не буду его выполнять. Ой, я хочу на следующую серию оставить. Это будет, ну как, ну по мафии в Это да вообще на изи. Мне писали в комментах, что это, ты ее в жизни не пройдешь. Прошел на изи с первого раза на А. На А. Я не знаю. Вообще, даже не почувствовал. Ну как, почувствовал руки-мокли, ну в принципе... Это нормально, потому что миссия плотная сейчас, особенно для меня. Хотя в принципе я, я скилловый пацан. А Хочу мне эта миссия. Фу. Я. Вот. У меня еще написано идите не, не, не". в Другую сторону я а, Ну Вот рифт. Да. Ну скилл все-таки дает о себе знать. Прошел с первого раза на А, почему бы и нет. В прошлой серии я на А прошел две миссии, почему бы и нет. Вот те, которые... Или в прошлой серии. А, блин, у меня бензин качается. Бензин качается, это а плохо. Это печально, если честно, бензин качается. А вот это вот, да, это печально. А, мне при... пофиг, я все равно... Едет у меня миллиард, я, в принципе, ничего не будет, Я могу новую машину узнать, полную баками, и все. И ничего... Такого, там, ну, давайте поедем на С. Но эти мы не выполним. Да, ничего страшного, выполним. Добро пожаловать в я этого не хотел делать честно. А, кто... ТТП, водитель хочет скрыться? Хочет, конечно хочет. Вас понял. Чини ты ее туда. Все. Иди раз. А, я тебя на него. Ну, сейчас мне меня пойдет. Не с места, ты че? Не с места, ясно. Не с места, ясно, ясно, нет. Не ясно, нифига. Я ничего не понял вообще. А, я же говорил, что я буду машину менять. О, меняем. Я могу сейчас прям ее менять. Она и так ванта. Сейчас я буду какую-то машину топить. Да ладно, как они увидели? Да как они видели? Описание. Рост футов 6. Среднее сложение. Вот собака. Вас понял. Господи! Ну всё, я сматываюсь. Я, кстати, тоже. Мужик, ты я тоже сматываюсь. Они меня не дают. Да. Понятно, поиграли, наверное. Пошел ты нафиг, мать бля. Я тебя вообще не трогаю. Он меня шмаляет. Ещ сейчас бензин заходит? Я хотела сматываться, а у меня да, да как это ты, ты, ты делаешь? Ну, в смысле? Прям в башку мне попал. У меня мог убить. Я сматываюсь. Я тоже. Блин, это войну. Дрыгим что? Краш-тест. Планируется, да. А, так кто-то еще путь. Легче. Блин, а ну что за бред? Я, вых я выхожу. О, я домой к виту сейчас зайду. <с randomly> серьезно, я домой квита, походу, пришел. Серьезно? Да, серьезно. Ну, хотя бы тут недалеко. Не ехать полгода непонятно куда. Главное, чтобы никого не Хотя мне профиг Качество стоит каждого подкачиваться. Нет, не может быть. Но если на 5 долларов стоит, то может быть, да. А так на 25 долларов стоит. Это переход. Берегите, Берегите себя. Да я попытаюсь, если какие-то тупые миссии не будут мне давать. Я попытаюсь. и чего мне сделать это арена бриоличиков ну я видел их я уже я уже Бриаличика видел вы видели дали не надо нам такое я первых сериях когда по майке еще проходил где-то в апреле тогда еще не знал а сейчас я знаю что меня забанили просто нечего делать просто бах и забанит бах бан все нет мне это не надо. Мне и так все плохо. Хотя, в принципе, не так уже плохо. Уже на одну серию я сделал меньше. Это риск? Нет. Это, это что, стоянка? Ну, вон бриолинчики. Вон, вон там ходили бриолинчики. Вот бриолинчики это не он. Ну, хз, там были они. Так-то не надо. Давай посмотрим. Арена бри... О, опять этот. Джо, ко мне тут ночью взломались какие-то и угнали родстер. О, ничего себе. Наверное, это те прилинчики, которые у нас недавно были проблемы. Да, у нас были проблемы в будущем с ними. Мы, ну, 51-м, да. С витом еще. С вита, да. Там они грузовик разбавили. Ну, короче, вы знаете. Ну, кто видел серии, посмотрите там, Короче, Джо, я видел, ну да, вроде сделают. Эти уроды делают с машинами. Загоняют настолько, что даже на запчастки не годится. Загоняют? Ничего себе не так А машина-то не моя, а... и хозяин куда круче на... нас с тобой. Да ладно, кто это? Верни мне ее, И я... Лил, что ли? Ну, ничего себе. И я по гробу тебе буду обязан. Но столько... Ты уже мне по гроб обязан с прошлой машины. В прямом смысле там гроб лежал. Вообще... Но только постарайся обойтись без крови. Сделай мне одолжение, хоть раз никого не убей, ладно? Не получится. Победите при... в их собственной игре. Ой, сомневаюсь. Сомневаюсь, что я победить смогу. Ну и на время, понятно. Давайте посмотрим. Куда ехать? Победите в их же игре, собственно. Ну не знаю, посмотрим. Силы смогу. Это опять. Я не хочу опять туда ехать. Вы знаете, куда мы сейчас едем. Или нет? А, а да. Это мы еще в 51-м ездим. Будем ездить скорее. Да, мы здесь будем ездить. Тут... А, да, да, да, Мы тут перестрелка, помним. Да, да. А, да, да, да. Ну да, здесь, конечно. Конечно, конечно. Конечно. Здравствуйте, я... Выйдите на арену, чтобы начать бой. На арену? Нифига себе. На арену тут еще время. А время зачем? Они ж не только усконяют. Прикол. Первый раунд. Да тут время вообще, вы нормальный? Я должен на время всех. что ну, так. Я сейчас с оружием. Да давайте быстрее, мне время тикает, блин. Я же с вас нафиг. На, нафиг. ХУГ, хух, Хуг! Да ладно, это чё? Да ну нафиг. Чё ты, чё ты такой довольный? Тебе сейчас Джо развалит наш. Пошёл нафиг. Отсюда. На нафиг. Ну да, Джо, конечно, перебил. На. Все, все, минус один. Давай следующий. Мы победили. Ну конечно, как это я не победил бы сейчас? Я всегда побеждаю. Давай, кто я такой-то дебил? Ну, тут был посложнее, по-моему, чему. А! Ну, не, не знаю. Да что вы там? Э -э -э. Я вас пойду. А, нет, ну, все-таки посложнее. А у меня, у меня еще ХПшки не восстанавливаются. А, ну это еще хуже. шки а. а, у меня, да, не восстанавливаются. Мне надо было под хп-шки. я решил на хард играть. На сложность новую включить. Машину разбей! Машина не... А, минус один еще. А, не, в хп у меня восстанавливается. Ну, хотя бы как-то так. Что-то там за машина? Третий раунд, финал. Финал, конечно, да? Ну, не игры, не, не игры. Этот, по-моему, самый такой борцы, да? Ну, -то. я тоже не Мне то тоже двоих замочил. Да нет, ты чё? Ну да, это сложнее. На нафиг тут, лезть Пошел сюда. Будет еще мне лезть тут Ага, сейчас, конечно Ты вообще знаешь, кто такой Джо Барбара Барбарист, ты вообще не знаешь, кто это такой Ты вообще идиот вообще. Только умеешь тут На машинах кататься и все. Используйте добивание Я попытаюсь У меня тоже добивание используют. Какой правильно? Нифига тут не правильно Не реально чуть не убил. А, по яйцам, ну все, по яйцам дарит. Офигеть, мне вы выиграли турнир. Ее, я выиграл. Без крови не обошлось. Что у нее там детал? Машина ваша. Ну, в принципе, почему бы и нет? Мне еще довести куда-то ему. Смотри, как. в принципе, да. Два всем не Куда ехать? Конечно. Хрен знает, куда ехать. Она на выход, а я доеду за 5 минут. За 5 минут сейчас доеду еще. За минуту. Она 200 километров едет. Она очень быстрая. Половина времени. Но это потому, что я тупил. С этими дебилами. Хотя не тупил. Главное, чтобы коколю Машина ваша, но ну, есть если Как это моя не могла моя машина? А лучше меня никто не арестовал. Я сейчас две миссии пройду без проблем. Мы даже третью миссию приедем. Ну все, мы уже приехали. Почти. Я уже не обращаю внимания. едет очень быстро это не так какая-то задребанная машина которая едет 40 км в час это уже мой уже 760 лет она очень быстро это просто самая быстрая машина в мире на то время нет конечно Но может быть на те времена Фу, вот эта деревянная фигня едет Все такие, нифига себе, какая машина. Все все такие, все бросают все, чтобы только посмотреть на машину. Да, наверное. Нет, ну она поворотливая, она на те времена самая лучшая. Ну да, понятно, сейчас она не очень такая прям, вау. Но все равно неплохая. Но если по сравнению с Джигули, она самая лучшая, наверное. Джигули, конечно, нет, Всё, мы уже приехали мы ее достали а можно и себе ее заберу реально <звёк> В смысле? что такое я думал сейчас не привет Б. ну потому что я тупил с этими дебилами их надо было оставить на два просто Начните следующее задание ну давайте доедем на себя а что у нас супермаркет только остался да это финал все это финал финал все Супермаркеты все, оно не может быть. Сейчас бы финал был бы. Уже. Не, я бы эту машину себе забрал. Нет, я бы и себе забрал ту, которая предыдущей есть. Она вообще самая лучшая, вот типа этих. Она спортивнее, там прокачена полностью. А это не прокачанная, это обычная. она тоже быстрая, но не так. И мы это задание, мы два задания. Ну вообще красавчик, мы её, наверное, в эту игру пройдем скоро, наверное. В четвертую мы не так быстро пройдем, как в Маффе. Вторую, Джойсик, выключу. Ну, Мафию вторую мы прошли уже давно. Блин, а что за... Офигеть, резко, я вообще не понял. Я испугался даже. Я ела себя, а у меня толков. Хорошо, что это не задание было, я бы сейчас вот ау, и так вот мучкой сделала, что испугался, что за фигня, какого фига мне он, что, я вообще никого не трогаю, мне тут бах, нафиг, ну а, я испугался, сейчас. честно, еду себе никого не трогаю, тут он бах, мне вред, вот такси О, он еще впереди, ехать. блин, ну что вы творите вообще, блин, 80 лет, блин, Немножко переувеличим. А, да. Что-то кидает. Да. А, да, супермаркет. Прям золотой. Значит, тут размес полный. Бля. Замес тут как интерес. Давайте почитаем просто интерес. Максеус? Ух Да. Супермаркет, да. Ну, в принципе, сейчас, в принципе, супермаркет нет. Ну, в принципе, сейчас супермаркет почти одинаковый. Ой. Ну, за следующую Давайте просто ради прикола начнем. Я просто при... ради прикола. Я не знаю, что сейчас будет. Я чувствую, будет какой-то бред. Дьявол, осторожно! А, Что? Диавол. Кого ты... Учился, понимать. Ч, Без времени. <свят> -мо, ч происходит? Офигеть. А, я... Раз замес еще <свят> тот. А, я уже ванты Ну ч я ванты сразу? Ну а как? Я же прострелил. Господи. Господи. Нифига себе. Не, я не буду проходить реально. Я могу сейчас умереть. Да пофиг, если умрем, ничего сразу. Кто вообще ходит с Тамиганом? Не Какие-то тупые, тупые Не, да ну я не буду, я не буду, я не буду это выполнять. Ну серьезно, как вы хотите, но я не буду. Тамиган. Ну это у них Тамиган есть. Тамиган есть, пожалуйста. Спасибо. А я не буду. Я не буду выполнять задание. Серьезно, как вы хотите, но я не буду. Эй ты чмо, я тебя вижу. Ну а, да, я тоже. Томикан. Ну да, сейчас в принципе я почти не отвечаю. Там, не а я умираю, все, я не хочу. Давайте просто ради прикола пройдем. Все рядные, реально сейчас ради прикола пройду уже. Да мы еще раз его пройдем. Что происходит? Ты живой еще а, ну а я буду бегать не плевать а О, блин тура. зачем я это делаю не знаю я говорю я не прохожу а все меня убили уже ну все меня завалили нет я не завали не завалили Надо да ладно я не хочу это выполнять найти сейф наверняка он в офисе не я не буду выполнять Короче, давайте будем заканчивать, реально. Не, я не хочу сейфа. Купить, я буду... все, короче. Вот я все. Ну, давай, сейчас уничтожать все будем. Короче, пацаны, я не хочу выполнять его задание. Ну серьезно, я не хочу. Мы не будем его выполнять. Я его в серии выполню. Комаски. Вот я помню эту задание. Вот я приехал. Короче, мы останавливаемся вот на этом моменте. Короче, мы сохранились, понятно. Машину можно выиграть. Вот тогда, вот такая вот обмануха была уже тогда. Вот вы думаете, о, это сейчас уже вот эта фигня началась. Винт, и выиграешь машину. 50-й -50 год, уже то же самое было. Смотрите, то же самое, газета тут, э, чипсы, да, или что это? Милка. Нафиг, Короче, понимаете, да? Ну вот тогда вс будет. Я не буду выполнять это вс. Я, я, я, <SL utensas> я постреляю тут немножко. На тебе Короче, я не буду это выполнять. Вс, будем прощаться. Короче, вс. Вот так. Это следующая серия. Это вот это вот следующая серия. Я даже могу последнюю контрольную точку, да. Вот потому что я не буду это выполнять. Я, мы просто посмотрели. Я просто посмотрю, что будет у нас в следующей серии. Вот, все. Призы. Вот, вот что будет в следующей серии. Вот в этой вот, которую я сейчас трэш проходил. Вот, вот что и будет в этой, в этой следующей серии. В этой серии так мы две, две прошли. Я вообще не. Я думал, что мы одну не пройдем. А мы две прошли. Я, мы, да, мы красавчики. Мы, да. Короче. Да. Ссылка на плейлист ролики будут в описании, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.